Ты мужчина моей мечты, уверенный, сильный, надежный. Я пойду за тобой, куда позовешь. И я знаю, ты позаботишься обо мне наилучшим образом. Ты всегда принимаешь верные, взвешенные решения. И рядом с тобой я чувствую себя довольным и счастливым. Ты мудрый, заботлив, Понимать, как здорово, что наши жизненные пути... Пересеклись.